друзья всем привет у нас стоят Теплые денечки, хотя вот уже два дня обещают дожди. Видимо, тучи нас как-то стороной обходят. Ну и я решил сменить свой транспорт, пока на два колеса. Это, конечно, временно, но стараюсь наслаждаться природой и погодой. Приехал в огород, немножко покопаться, а то завтра уже опять обещают дожди, хотя земля еще сырая, И копать тяжело. Вот у нас уже распустились нарциссы. Буквально вчера еще бутончики стояли. Тюрьпаны скоро распустятся. Эти грядки мы скопали вчера. Ну я еще одну сегодня скопаю. А то есть и зарядят дожди, там уже. Вообще труба будет, но у нас прям просто юг, наслаждаемся. Майские праздники сейчас идут, 10 мая сегодня. Что понятно, тут свет горит, где у нас хозяева. Цветочка дядька уже все скопал, уже часть посадил а мы еще только-только начинаем обрабатывать землю Ладно, пойду искать шансовый инструмент, копать будем? Копать! Подвигаются наши дела, потихоньку, помаленьку, бабочки летают уже во всю, где-то вводят, красота. Сейчас немножко водички попьем и продолжим. Такой у нас сегодня горбатый санаторий. Все замечательно. Только сыровата земля. Топится баня. Сегодня будут гости, у дядьки. Вот. Ладно, докапываем и пора. Управляться будет домой А посадками займемся позже Слава Богу, все. Вот бы так же копалось, как вам видео смотрелось, да? Ладно, сейчас поснимаем еще цветочки. Красивые. Желтенькие, которые распустились за ночь. И поедем. И поедем, и помчимся. да, камера на руле это конечно не очень руль постоянно мотается соответственно и камера тоже самое лучшее вешать ее на грудь но пока у меня нет такого крепления Просто тестирую, Так оно вообще снимать Эшим камерой Более выгодный угол Широкий не сказал какая камера, камера sony айс 300 купил я ее по хорошей акционной цене порядка 18 тысяч буквально перед повышением успел сейчас они уже 24 что ли его типа дальше. небольшой ветер поставил поролоновую ветрозащиту посмотрим как она будет справляться Улица базовая. Вторая. На самом деле никакой первой не было никогда. Это ее потом придумано. назад всегда лучше она подворкнет. Она мне больше нравится. Слаженцы всякие отодаются Это выезд из города на советский трактор По этой же дорожке мы ездим на юг Все таки я надеюсь, что в этом году все таки съездят на ее. Несмотря на все эти ограничения О, едет У вас таких дофига здесь. Любители построить дискотеку на дороге. полосу асфальта подрезали положили свежий асфальт Все, я приехал.